Приветствую вас, друзья! Меня зовут Николай Котин, и я основатель обучения Smart Money. Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Илья Лебедкин. Являюсь тренером по автоматизации бизнеса, а также куратором обучающей системы Smart Money. И хочу сегодня поделиться с вами просто замечательной новостью, потому что в этот вторник, 7 мая, в 19 часов по московскому времени, произойдет мощное событие. В честь майских праздников мы с командой решили сделать помпезный подарок и снова разыграть три места на обучение Smart Money. И общая сумма подарков составляет 74 700 рублей. Так что именно вы можете стать обладателем пакета, который стоит 50 000 рублей. А также вы узнаете, друзья, о формуле доходности. МЛМ-трекер на 373 460 рублей за 30 дней. И чтобы принять участие, нужно выполнить простейшие действия. Условия смотри под этим видео. Плюс вы узнаете, как правильно выстраивать систему касаний с потенциальным клиентом, чтобы он стал вашим партнером. Увидимся на вебинаре.